Итак, мы приближаемся маленькими шагами ко второй главе. Осталось пройти еще несколько стихов. И хочу сказать, что с сегодняшнего момента, с этого видео мы будем рассматривать разночтение более углубленно. Это в любом случае важно, поэтому будем обращать внимание на все тонкости. Это, в свою очередь, безусловно, влияет и на богословие, и на общее понимание текста. Так что, думаю, будет интересно. Конечно, это очень сильно повлияет на длительность наших разборов, но я хочу, чтобы мы по-настоящему углубленно изучали Священное Писание. Настолько, насколько Бог мне лично позволяет его изучать. Для удобства я буду добавлять в описании тайм-коды, чтобы можно было быстро переходить к нужным фрагментам видео. Так что вы сможете воспользоваться этими благами Ютуба. Итак, давайте прочитаем сегодняшние наши стихи. «И когда я увидел его, то пал к ногам его» как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живы, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти. Как обычно, мы вначале рассматриваем значение тех или иных слов, те слова, которые мы уже рассматривали в предыдущих разборах, мы, скорее всего, будем пропускать, Потому что если каждый раз смотреть на значение одного и того же слова, разборы будут длиться очень долго. Здесь настоятельно прошу, если вы вдруг нажали на это видео и при этом не прослушали вступление, то вам, возможно, не будут понятны некоторые моменты. В первых видео, посвященных книге «Откровения», звук немного плоховат, но дальше качество звука будет нормальным. В видео. Прослушайте вступление. На данном канале есть плейлист, где вы можете посмотреть все части. Смотрите, слушайте и переходите дальше. Итак, давайте перейдем к нашим словам. Здесь мы рассмотрим всего лишь два слова: глагол пал и слово мертвый. Пал означает падать, упасть, падать ниц или навзничь, выпадать, ожребий разваливаться, разрушаться, пропадать или исчезать. Слово мертвый, умерший как существительное «мертвец» или «покойник». Здесь подразумевается физическое состояние, а не духовное. Часть некоторых из этих слов мы уже с вами разбирали. В целом слова здесь частотные, обычные, скажу так, не специфические. Поэтому давайте сразу перейдем к разночтениям, самому интересному, на мой взгляд, сегодня. Перед нами греческий текст, критическое издание Нового Завета, так называемое Несле Аланд. Что это за издание? Давайте сначала ответим на этот вопрос. По мере открытия, скажем так, все новых моноскриптов, а также, что более важно, старых моноскриптов, появилось все больше разночтений. То есть в одном документе, в одном папирусе написано одно слово, например, а в другом папирусе написано другое слово. Тот же стих, но разные слова. И вот Группа ученых-библистов решили попытаться воссоздать оригинальный текст, имея на руках тысячи и тысячи отдельных фрагментов Нового Завета. Придерживаясь определенных правил, эти ученые попытались воссоздать этот текст, и они его воссоздали. Его мы видим на первой картинке сверху. На нижней картинке мы можем увидеть что-то похожее на сноску. Это примечание к тексту. Здесь на нижней картинке мы можем увидеть все разночищения, которые присутствуют в этих стихах. И самое главное, в каких манускриптах. Это важно, потому что если у нас есть, например, тысячу манускриптов, в котором написано «Иисус» и один манускрипт, где написано «Варнава», и который довольно-таки написан поздно, и при этом его написали где-то в Западной Римской империи, тогда несомненно, что манускрипты, в которых содержится имя «Иисус», Будут правильны. Но это на самом деле сложная тема, поэтому мы об этом поговорим как-то потом. Все разночения помечены определенными символами. Я здесь попрошу вас сразу не пугаться. Все на самом деле интуитивно понятно. Главное следите за красной точкой и будьте внимательны, через несколько разборов вы уже запомните, что к чему. Произношение буду стараться произносить правильно, извиняюсь, эту автологию поэтому. Можете сразу запоминать греческие слова и их ударение. Итак, давайте попытаемся прочитать и разобраться в разночтениях. Итак, первая наша фраза. Ке, Оте, Идун, Автон, Эпеса. До этого места у нас нет никаких разночтений. Далее, Прос, предлог Прос. И здесь мы встречаем наш первый символ. Перед предлогом Прос мы видим символ, похожий на букву Г. Я думаю, что все мы его заметили. Вот оно находится здесь. Итак, что же обозначает этот символ? Этот символ обозначает, что в некоторых манускриптах присутствует другое слово. Чтобы посмотреть, какое же другое слово могло присутствовать в оригинальном тексте, нам стоит спуститься ниже в сноске. Вот здесь. Мы видим нашу маленькую букву «г». Вот, собственно, и наше разночение. Предлог Ace. Дальше, сразу же за ним, мы видим манускрипты, в которых употребляется данный предлог. Предлог «эйс». Теперь пришло время ответить на следующий вопрос. Стоит ли рассматривать и исследовать эти манускрипты, где присутствует предлог «эйс»? Здесь, на мой взгляд, все зависит от того, насколько эти разночения влияют на общее понимание текста, на богословие. Например, мы имеем здесь два греческих предлога. Предлог «прос» и предлог Ace. Давайте посмотрим на их перевод и ответим на следующий вопрос. Как эти предлоги влияют на богословие, на общее понимание текста? Итак, предлог «прос» может переводиться на самом деле по-разному. Все зависит от падежа, в котором находится следующее за ним слово. Да, вот такой греческий язык на самом деле не все так просто. Но оба предлога обозначают в винительном падеже направление к чему-то. Давайте лучше посмотрим на нашу картинку. Вот предлог pros, вот предлог ace. Как мы видим, предлог ace по учебнику Маунса указывает на направление в чего-то, в середину чего-то, то есть в центр. В то же самое время предлог pros «прос» указывает просто на предмет или к предмету. В нашем случае, я думаю, нет смысла рассматривать эти моноскрипты. Я имею в виду те моноскрипты, в которых находится данный предлог эйс. Кстати, то, что мы имеем в сносках, богословы, которые писали или составляли этот критическое издание, они дали как альтернативное чтение, которое, по их мнению, не было в оригинальном тексте. Итак, давайте перейдем дальше, к следующей нашей фразе. Туз, подаст, ауту, хос, некрос, ке, Adhiken. Снова мы видим разночение. Оно отличается от первого, здесь помечено точкой. Если мы посмотрим в сноске снизу, то мы увидим, что разночение касаются написания самого слова. Безусловно, это влияет также и на перевод, хотя здесь это не так сильно выражено. На самом деле это два разных слова, но с одним корнем. То, что мы имеем в верхнем главном тексте, слово «эдхакен», можно перевести как «он положил». А слово в сноске можно перевести как он положил на. То есть один и тот же корень, но два разных слова. Идея при этом же одна и та же. В первом случае положить, во втором случае положить на. Как мы сами понимаем, это не влияет на богословие никоим образом. Поэтому движемся дальше. Ten дексиан au Ten Тен дексиан Следующий символ, который мы можем здесь увидеть, это маленькая буква «Т». Маленькая буква «Т». Эта буква означает, что в некоторых манускриптах добавлено одно слово. Чтобы посмотреть, какое же слово добавлено, нам нужно снова спуститься в сноски и посмотреть, что же там добавлено. Как мы видим, добавлено слово хира, что означает «рука». То есть Иисус положил свою правую руку. Эта вставка в нашем тексте особо ничего не меняет, так как и без этого понятно, что здесь имеется в виду правая рука, да, слово «дексиан», мы сами его уже разбирали. Поэтому это разночтение мы тоже пропускаем. Как мы уже поняли, часть разночтений касаются таких мелких нюансов, которые особо не влияют на перевод и на содержание текста. Интересно, что за все эти тысячелетия содержание Библии особо и не изменилось. Да, разночтение присутствуют, но по сравнению с другими литературными светскими произведениями древности, Библия, по крайней мере, полностью сохранила свою непогрешимость. Теперь мы переходим к 18 стиху. Здесь будет уже интереснее. Итак, читаем. «Эп, эме, Легон Ме фубу». И здесь снова какие-то символы, какие-то черточки, ничего не понятно. Но все на самом деле просто. Итак, этот маленький квадрат означает, что эта фраза до этой черточки, которая наклонена влево, я думаю, что мы ее видим, вот эта фраза в некоторых манускриптах, она на самом деле отсутствует. Чтобы посмотреть, в каких манускриптов или документов этой фразы нет, обратимся снова к сноске снизу. Вот здесь мы видим какой-то иероглиф с звездочкой и дальше какие-то цифры. Все это отдельные документы. Теперь, что же это за иероглиф и на самом деле, что же он означает? На самом деле это не иероглиф, а первая буква еврейского алфавита АЛЕФ. Этой буквы обозначает довольно-таки ранний документ, Синайский кодекс. О нем мы уже с вами как-то говорили. Этот документ, мы знаем, датируется 4 веком от Рождества Христова. Да, он очень ранний, но при этом существует очень много копий, этого документа который датируется более поздними веками если мы видим звездочку над буквой алев значит это прочтение поддерживается оригинальным синайским кодексом далее мы встречаем номер 2053 это не 2053 год а это минуску минуску или минускальное письмо от латинского маленький Алфавитное письмо, состоящее из строчных букв, то есть из букв, начертания которых мысленно укладываются в четыре горизонтальные линии. Две внутренние линии граничного тела буквы, две внешние ее оси и хвосты. Это определение из Википедии. Вот так выглядит для примера минуску 105, датируемый 12 веком. Это в Англии от Иоанна, первая глава, с 5 по 10 стихи. Вы можете увидеть минуску. Итак, минускулы. В общем, датируются обычно от 12 до 16 века. В нашем случае минускул 2053 датируется XIII веком. Он представляет из себя греческую миниатюрную рукопись из Нового Завета на 138 прикаметных листах. Интересно, но кодекс содержит только текст книги Откровения с комментарием к этой книге от Акумениуса. Мы не будем удаваться в подробности, быстро рассмотрим следующий минускул и затем ответим на вопрос, как же нам быть в этом случае, добавлять эту фразу не бойся или нет. Итак, наш следующий минускул номер 2062. Он датируется также 13 веком. По своему содержанию он близок к предыдущему минускулу под номером 2053. Кстати, я забыл сказать, что оба эти документа придерживаются Александрийского. Типа. Александрийский тип текста считается одним из самых гранних и достоверных источников. Хотя в действительности мы знаем, что от Александрии вышло очень много ересей. Возможно, об этом мы поговорим как-то потом. И вот, собственно, мы пришли к самому важному. Что нам делать? Добавлять эту фразу в текст или нет? Во-первых, нужно сказать, что эта фраза пропущена всего лишь в некоторых документах. То есть большинство манускриптов содержат в себе эту фразу. Сами редакторы этого критического издания, по которому мы с вами работаем, не поместили эти два слова в главный текст. С другой стороны, реакция Иоанна может быть вполне оправдана. Представьте себе, Иоанн видит Иисуса в славе. Я думаю, что его реакция части была похожа на реакцию Даниила. А между прочим, оба они видели видение последнего времени. Слова «не бойся» здесь будут очень даже кстати, но мы об этом поговорим в пункте богословия. Здесь безусловно нет каких-то серьезных богословских противоречий. Но я думаю, что это был наглядный пример того, как работают те, которые пытаются воссоздать то, что в действительности да, писали апостолы и евангелисты. Давайте мы продолжим дальше. Итак, разночтение касается слова «протос». В сноске мы видим другое слово, слово «прототокос». Да, удрение на «то» – «прототокос». «Прототокос» «Протос» означает «первый», «прототокос» означает «первородный» или «рожденный прежде», как существительная первенец. Как мы видим, в пользу «прототокос» выступает только один манускрипт только один документ, здесь он помечен буквой А. Об этом документе мы поговорим потом. Я думаю, здесь нет смысла останавливаться, поэтому движемся дальше. К ХО ЭСХАТОС, К К ЭГНОМЕН, НЕКРОС, КЕ ИДУ ДЗОН, ЭМИ ЭЙСТУС АОНОС, ТОН АОНН. Здесь после слова Ауонен у нас есть буква Т. Надеюсь, мы не забыли, что обозначает этот символ. Это обозначает вставка. Этот символ похож на плюсик, правда, без вертикальной черточки. Это так, если сложно запомнить. Так вот, в некоторых ранних документах присутствует слово АМЕН, то есть АМИНЬ. Редакторы посчитали не ставить это слово в главный текст. Мне кажется, что слово АМИНЬ, если оно и присутствовало в изначальном тексте, оно бы играло только роль усиления, то есть усиливало бы предыдущие слова да это истина да это действительно так но я считаю что в богословском смысле это истина которую никто не может отрицать поэтому снова переходим дальше к эхо тасс клейс ту тонату кету гату здесь мы встречаем новый символ для нас а если кто внимателен то заметить что здесь в скобках взята целая фраза тонату Ке-ту-гаду. Мы, как обычно, обращаемся к сноске, чтобы посмотреть на все детали этого разнощения. И что же здесь мы видим? Мы видим какие-то цифры. Эти цифры на самом деле указывают на другой порядок слов. 4, потом 2, потом 3 и, наконец, один. Теперь давайте на минутку остановимся и обратимся к основам греческого языка. В отличие от английского, где важен строгий порядок слов, в греческом слова могут находиться в любом месте предложения. Как правило, и это же правило является предположением, правильный порядок слов начинается с глагола. Но авторы священных писаний иногда намеренно избегали этого правила для того, чтобы поставить акцент на некоторые слова. Это очень заметно, когда мы читаем Новый Завет. Например, мы читаем «Благодатью вы спасены». Здесь подчеркивается роль благодати. Она выставляется на первый план. Что я хочу сказать всем этим? А хочу сказать, что порядок слов в греческом очень важен. Возвращаемся теперь обратно. Наша фраза «танату» – «кету» «гаду». В сноске в другом разночении первое слово будет 4, В нашем случае это слово «гаду». Потом «ке», «ту» и, наконец, тонату. «Гаду» ке, ту «кету» «танату». Если мы попытаемся перевести это на русский, то получится как-то так. В главном тексте будет смерти и этого ада. Слово «ад» с определенным артиклем, то есть конкретный ад, указывается конкретное место. А в разночтении – ада и этой смерти. То есть слова «смерть» в обоих случаях с определенным артиклем. Эти два слова, слово «ад» и слово «смерть» на самом деле переставлены местами в главном тексте. Сверху мы видим, что у нас есть прочтение смерти и этого ада в сноске ада и этой смерти. То есть у нас есть замещение или переставление. То есть переставливаются эти два слова. В богословском значении эта фраза стоит в конце предложения, поэтому вряд ли Иоанн делал акцент на одном из двух этих слов. Но как бы то ни было, можно предположить, что акцент все-таки здесь присутствует. Вот, собственно, и все. Сегодня мы остановились чуть детальнее на разночениях, но я думаю, что для всех нас, тех, кто изучает Священное Писание, это будет полезным и интересным. Я хочу, чтобы изучение Слова Божьего проходило на серьезном уровне и вместе с тем, чтобы все было понятно и доступно. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь по возможности отвечать. Единственное, что я забыл сказать, это то, что параллельные ссылки, которые мы можем увидеть на правой стороне этой фотографии это ссылки которые указывают редакторы Несле аллана то есть критического издания с которым мы работаем возможно в богословии время от времени мы будем обращаться к этим ссылкам кроме этого критического издания Несле аллана существует еще одно издание так называемое ubs наше издание с которым мы работаем слева вот фотография а справа издание ubs с UBS на самом деле работать немного легче, но я пользуюсь тем, что имею. К сожалению, у меня на руках нет UBS, -а, есть только Несли Аланд, поэтому я работаю именно с ним. Если бы у меня был UBS, возможно, я использовал бы именно его. Итак, давайте перейдем к нашей с вами э, диаграмме. Итак, давайте прочитаем. Два главных действия. И пал к ногам его, то есть подразумевается анда, и Я, Пал к ногам Его, как мертвым. Когда же это произошло? Когда я увидел Его. Это первое действие. Пал к ногам Его. Второе действие. Положил на меня правую руку Его. То есть здесь уже действие делает Иисус. То есть Иисус положил правую руку на Иоанна. Говоря. Что же говорил Иисус? Итак. Ме фобу, не бойся. Первое, что он сказал ме фобу не бойся. И далее. Эго, да, я есть первый. Помните, в разночениях мы говорили, есть еще вариант первородный, но мы будем придерживаться того, что мы имеем. Я первый. Я и есть это очень важно. Я есть первый и последний, и живущий. И дальше. И оказался, или был, был мертвый, и вот живущий есть на века, веков, и имея ключи смерти и ада. Вот такие простые у нас сегодня действия, простая схема. Теперь обратимся к богословию. В данном пункте мы осмысляем то, что хочет передать нам Бог через эти стихи. Эти два стиха в целом, Перейдут нам два события. Первое – это реакция Иоанна на увиденное. И второе – реакция Иисуса. И давайте начнем с реакции Иоанна. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». И речь здесь, конечно же, идет о том образе, который мы читали в предыдущих стихах. Именно об этом образе. Теперь. «Иоанн увидел Христа в славе, в этом ослепительном Образе. Как следствие увиденного, он падает на землю как мертвый. Здесь хочу обратить ваше внимание на два возможных толкования этой фразы: Что же сделал Иоанн? Некоторые говорят, что он проявил смирение и упал на землю. Другие говорят, что это было сверхъестественное явление Иоанн, хотел он того или нет, упал на землю как мертвый. Я считаю, что первый вариант не выдерживает критику. Апостол Иоанн упал на землю не потому, что хотел упасть, не потому, что хотел проявить смирение, а потому, что сила славы Христа его поразила. Давайте рассмотрим несколько интересных, схожих примеров в Библии. Даниила, 10 глава, 8 стиха. «И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился» не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его. И как только услышал глаз слов его в оцепенении, пало на лице мое и лежало лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длане рук моих. Как мы видим, с Данилом произошло то же самое. При этом здесь хорошо прослеживается та идея, что это было не само желание Данила, а... Я бы сказал, вынужденная реакция тела на сверхъестественное, точь-в-точь. Точь. И остался я один и смотрел, и во мне не осталась крепость, то есть не было у него силы, и лицо у Данила даже изменилось, и у него, как написано здесь, не стало бодрости. И как только он это услышал, в оцепенении пал, не потому что он хотел, а потому что сверхъестественная сила повлияла на него. На его тело далее 10 глава 15 стих когда он говорил мне такие слова я припал лицом моим к земле и здесь очень хорошо прослеживается идея вновь что это было не его смиренная реакция а реакция его тела и онемел то есть как бы стал неподвижным. мы можем также вспомнить реакцию и когда он увидел бога и сказал я горе мне «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савуофа». Святость Бога и наша греховность – это вещи несовместимые. Поэтому, собственно, мы и не можем увидеть Бога. Моисей удостоился увидеть к славы Божией, но для всех нас это на самом деле закрыто. Между прочим, можно услышать от неверующих людей вопрос следующего характера. Почему Господь себя не покажет? Тогда бы все люди поверили бы. Это типичный вопрос, я думаю, что всем услышали. Типичный вопрос неверующих людей, у которых неправильное понимание своих собственных грехов и, что важно, святости Бога. Мы не можем увидеть Бога и при этом остаться в живых. Вот ответ Библии на этот вопрос. Вы можете даже, если вы разговариваете с неверующим, можете привести в пример то, что мы только что прочитали. да, Книгу Даниила, пример Даниила, пример Иоанна. Как еще одно подтверждение, прочитаем книгу Еноха. Несколько стихов. Это, конечно, не богодохновенная книга. Но, тем не менее, ради сравнения или просто ради разнообразия и расширения кругозором. Мы же все-таки изучаем Библию. Да, мы проводим изучение, мы изучаем ее глубоко, мы хотим познать то, что написано здесь. Прочитаем несколько стихов из этой книги. «В пятисотый год, в седьмой месяц, в четырнадцатый день месяца жизни Эноха, в той притче я видел, как небо небес поколебалось от сильного трепета, и воинство Всевышнего, и тысячи тысяч, и тьмы тем ангелов были потрясены вследствие сильного волнения». И тот час я увидел главу дней, сидящего на престоле своей славы, и ангелов, и праведных, стоящих вокруг него. И меня обнял сильный трепет, и страх охватил меня. Мое бедро согнулось и ослабело. Все мое существо сплавилось, и я упал на свое лицо. Друзья, если вы хотите увидеть Бога, приготовьтесь к тому, что ваше тело, оно буквально расплавится. Мне очень нравится то, что сказал Чарльз Сперджин. Послушайте. «Даже три года, проведенные с Иисусом на этой земле, на самом деле не подготовили Иоанна к тому, чтобы увидеть Иисуса в его небесной славе». Очень сильные слова Чарльза Сперджина. «Даже три года, проведенные с Иисусом на этой земле, на самом деле не подготовили Иоанна к тому, чтобы увидеть Иисуса в его небесной славе». И все же, какое это благословение, и какая-то честь удостоится такого. Тот же Чарльз Перчин пишет, «Какое благословенное положение. Пугает ли вас смерть? Мы как никогда не были так живы, как когда мертвы у его ног». Идея, конечно, здесь в том, что Иисус – источник жизни, и лучше быть мертвым физически у его ног, нежели не знать его и не быть в взаимоотношениях с ним. Далее мы переходим к реакции Иисуса, которая очень похожа на то, что сделал ангел в 10 главе книги Даниила. И он положил на меня десницу свою. Десница, как мы уже знаем из предыдущих разборов, это правая рука. То есть Иисус положил свою правую руку на Иоанна. Интересно, но в образе, который увидел Иоанн, Иисус держал в своей руке в своей правой руке семь звезд. В таком случае у нас возникает маленькое противоречие. Как так? Иисус держит 7 звезд и в то же самое время прикасается правой рукой к юан. На это один богослов отвечает, что Иисус мог их переложить на левую руку. И знаете, такие ответы и замечания иногда у меня вызывают, по крайней мере, улыбку. Мы начинаем фантазировать, и иногда это правда хорошо, но здесь мне кажется, это наименьшее из того, на что мы должны обращать внимание. Руки Христа, они помещают все. И церкви, и звезды, и десятки Иоаннов. И, если что, для Бога невозможно. Да? Бог, Он Бог, и для Него нет ничего невозможного. То, что сделал Иисус, положил правую руку на Иоанна, говорит о благом и добром расположении Христа к Иоанну. Я думаю, что все ну, прекрасно понимаем этот жест, и в нашей культуре это существует. Как правило, если кто-то хлопает по плечу, значит хвалит, значит одобряет. Я помню однажды, когда я еще учился в семинаре, у моего друга из России была подобная привычка. Это был как дружественный знак. А для меня же это было странно, более того, я не любил, когда меня кто-то трогает. Да, и сейчас особо не люблю личное пространство и все такое. Но в случае с апостолом и Иисусом, мне кажется, здесь присутствует две вещи. Да, то, что Иисус положил свою руку на его плечо. Это расположение Иисуса к Иоанну, потому что далее мы читаем «не бойся». И второе – это укрепление его физического состояния. Это очень интересно. В тех примерах, которые мы с вами прочитали, прикосновение ангелов, мы знаем, укрепляло их физическое состояние. Давайте вновь прочитаем эти места. И прочитаем также Данила 8 глава, 18 стих. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моих на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длане рук моих». Далее Иисус говорит и сказал мне, «Не бойся». Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что то, что сказал Иисус, это не что-то новое. Это он говорил много, очень-очень много раз. Например, Марка 6, глава 50 стих. «Ибо все видели его и испугались, и тот час заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь». Глагол «не бойтесь» – греческое слово «фовеом» в Новом Зевете используется 93 раза. В нашем случае данный глагол находится в настоящем времени в повелительном наклонении, что означает Призыв немедленно перестать бояться, например, перестань да, или не говори, не делай это, причины для этого перестать бояться есть несколько, кстати проповедники могут взять это на заметку, почему нам нужно перестать бояться согласно этому тексту, во-первых, по причине его вечной сущности, ясм первый и последний, во-вторых, по причине Его победы, и живый, и был мертв, и снова жив во веки веков. И в-третьих, по причине Его силы и власти, имея ключи ада и смерти. Мысль о том, что Иисус держит нашу жизнь в своих руках, я думаю, что она в какой-то мере нас ужасает. Но когда мы осознаем, что Он полон любви и милосердия к нам, Тогда наше сердце наполняется радостью. Итак, давайте прочитаем некоторые заметки из жизни Мартина Лютера. Мартин Лютер, один из основоположников Реформации, рассказывает о своей молодости в то время, когда он еще был набожным членом Рима-католической церкви. Однажды, будучи в своих священнических одеждах, он принимал участие в мессе. Месса – это основная литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви. Так вот, когда он совершал эту службу, в какой-то момент к нему пришла мысль, которая его очень сильно поразила. Мысль о том, что таинство, которое нес главный викарий, то есть наместник, в действительности был Иисус Христос. «Холодный пот покрыл мое тело. Поверив в это, я умирал от страха», — говорит Мартин Лютер. Спустя какое-то время он рассказал о своем страхе доктору Штаупицу. Тот ответил, твои мысли нет Христа. Христос не пугает, не тревожит, Он утешает. Эти слова, добавляет Лютер, наполнили меня радостью и утешением. И добавлю от себя, действительно Христос никогда не ставил перед собой цель кого-то напугать. Страх в его буквальном значении не исходит от Бога. Да, мы знаем, Бог не дал нам духа боязни или страха. Это нужно запомнить. Особенно, когда у нас столько много призывов во всей Библии не бояться. Не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. Так мы переходим к следующей фразе. Ясм первый и последний. Первая причина, по которой нам не стоит бояться – Иисус первый и последний. Эта фраза аналогична фразе Альфа и Омега. Она имеет схожую идею. А Последнее слово за Иисусом Христом. Мы разбирали эту фразу, поэтому на этом пункте долго останавливаться не будем. Единственное, что я хотела сказать, очень интересно, что все эти титулы, титулы, которые относятся к Иисусу, относились и в Ветхом Завете, и к Богу. Это вновь доказывает то, что Иисус – Бог. Как пишет Джон МакАртур, идолы приходят и уходят, он был до них, и он останется после них. Ричард Сен-Виктор, богослов и философ 12 века, также пишет. От вечности и к вечности, первый при сотворении, последний при возмездии. Первый, потому что до него не было Бога, последний, потому что после него другого не будет. Первый, потому что все от него, последний, потому что все к нему возвращается. Если все в действительности именно так, то я думаю, что нам нужно развивать наши взаимоотношения с Богом. Помните, что сказал Иисус иудеям? «Вы не познали Бога». Чтобы не было такого, нам нужно исполнять и перебывать в Его слове. И, конечно, искать Его лица, пытаться познать Его, узнать Его ближе. Все это возможно, если мы проявляем веру. Маленькое отступление, но я думаю, что важно. Давайте перейдем к следующей фразе. «И живы, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». Первое, что лично мне бросается в глаза, это расстановка слов в этом предложении. Посмотрите, что говорит Иисус. И живы. Кстати, слово живы в греческом это депричастие, то есть живущий. Сейчас я живущий. И далее был мертв, и затем снова жив. И при этом не просто жив, а жив во веки веков. Здесь я хотел бы, чтобы мы остановились, потому что в греческом здесь есть некоторые интересные моменты, как бы тонкости. В первом случае Иисус говорит живущий, вот я живущий. Во втором случае Иисус говорит живущий, то же глагол, но при этом добавляет слово ими то есть я живущий есть. При этом между этими двумя фразами присутствует еще одна фраза: был мертв. Здесь Иисус мог бы использовать глагол Ейми, e чтобы сказать Я был мертв, но Он использует другое слово слово эгеномен. А при этом это слово находится в прошедшей форме ауриста. Аурист Aurist это особая форма глагола, которая указывает на свершившиеся факты в прошлом. Это слово агеномен можно перевести еще как оказаться переход из одного состояния в другое это очень интересно. А послушайте, как может звучать эта фраза по-другому. Я живущий оказался мертвым. Я живущий есть. Как бы подчеркивается здесь, что он был всегда живущий, но оказался вдруг мертвым. Переход из одного состояния в другое, но при этом он всегда живущий. Вот такой интересный парадокс. Как так? Жив и вдруг умер, но был всегда живой. Вопрос. Я думаю, зацикливаться на этом нам не стоит, потому что есть вещи, на которых ответа на этой земле мы никогда не найдем. Но все же, почему Иисус это сказал? Возможно, потому что во второй половине первого века очень сильно распространилась ересь гностицизма. В гностицизме есть много разветвлений, но если вкратце, то гностицизм – это еретическое учение, которое представляет тело человека как некое зло, как бы темница. В таком случае Иисус не мог воплотиться и тем более страдать физически. Потому что тело человека, согласно этому учению, это зло. Это в свою очередь, это учение, и это мысль, и все моменты порождают очень много проблем. Если Иисус не страдал на кресте, значит и не совершалась жертва за грехи. Я думаю, что Иисус сказал это по нескольким причинам. Во-первых, чтобы показать, что смерть не имеет над ним власти, во-вторых, чтобы опровергнуть учение гностиков и в-третьих, чтобы показать свою истинную сущность как Бога, Он был всегда, всегда и будет. Напомню, если кто-то отвлекся или кто-то не успел уследить за ходом моих мыслей, мы говорим о фразе "был мертв". Да, почему Иисус это сказал? Итак, переходим к последней фразе, она очень интересная. Иисус говорит, ⁇ И имею ключи ⁇ ада и смерти ⁇ Здесь давайте сразу развеем один миф. Прочитаем Матвея 10 глава, 28 стих. ⁇ И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене ⁇ К сожалению, некоторые трактуют слова Христа неправильно. Думаю, что нужно бояться дьявола, потому что он может ввергнуть душу и тело в ген. Это на самом деле не так. Исходя из нашего текста, мы видим, что Иисус имеет ключи от ада и смерти. То есть Иисус властен над адом и смертью. Как бы мы не понимали эту фразу, буквально или образно, символически или как-то иначе, идея будет одной и той же. Иисус имеет власть. Если Христос имеет власть, если Бог имеет власть над нашими сердцами и душами и телами, я думаю, нам стоит бесп... побеспокоиться о том, в каких мы взаимоотношениях с Господом. Я снова делаю на этом акцент, потому что мы видим силу, мы видим, что все зависит от Него, все зависит от Господа, наша жизнь. Наше тело, наше здоровье, наши финансы, наши взаимоотношения, все зависит от Господа, имею в виду взаимоотношения с людьми. Если мы приближаемся к Господу, Бог все устраивает. Иоанна 5 глава, 28 стих. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия». Вот эта фраза, она очень важна. «Услышат глаз Сына Божия». Это говорит о власти, Иисус имеет власть. Иисусу не нужно что-то делать, чтобы вытащить этих людей из гробов и земли. Ему нужно всего лишь сказать слово. То есть все атомы, все молекулы, абсолютно все и живое, и неживое, вся материя подчиняется Иисусу Христу. И далее 29 стих. «И изыдут творившие добро воскресения жизни» а зло в воскресенье осуждение, и доброе, и недоброе, и творившее добро, и делавшее зло. Следующий текст. Исайя 22 глава, 22 стих. Здесь говорится об Иисусе Христе. «И ключ дома Давидова возложу на ремена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». В древности ключи от городских ворот были довольно-таки большими. И в данном случае слова «возложу на времена его» можно воспринимать буквально. Представьте себе ворота. Ворота не 2 метра и даже не 3. Возможно, ворота высотой 7-8 метров и очень тяжелые. Конечно же, это не те ключи, которые мы с вами носим да, каждый день. К сожалению, я не нашел фотографию ключей, которые бы сохранились с древности, но сомневаться в том, что они были такими большими, я думаю, не стоит. В книге Откровения, в третьей главе, Иисус ссылается на это пророчество. И ангел в церкви напиши. Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Снова мы встречаем образ ключей. Если есть ключ, значит... Должны быть и ворота, либо должен быть какой-то замок. А помните, что сказал Иисус Петру «Ты, Петр, и на всем камне Я создам церковь мою, и врата ада не долеют ее». В Аде есть ворота, и ключи от этих ворот находятся у Иисуса. В Иерусалимском Талмуде добавлены слова, будьте 30, глава, 22 стих «Существуют четыре ключа в руке Бога, которые Он никогда не доверяет ангелам или серафимом. Первое ключ от дождя, второе ключ благословения или дословно обеспечения, третье ключ от ада и четвертое ключ от женской утробы. Иисус есть жизнь и воскресение, поэтому он также владеет ключами от смерти. Давайте теперь обратимся к нашим переводам. А в данном пункте произошли тоже некоторые изменения. По мере возможности я Добавляя некоторые моменты, чтобы наш разбор проходил более интересно, проходил более углубленно, мы теперь будем разбирать фразы сразу во всех четырех переводах. Так, я думаю, будет нагляднее и понятнее. Итак, давайте откроем наши переводы и прочитаем нашу первую фразу во всех переводах. Итак, первый наш перевод ⁇ перевод кулаковых. Подредакции кулаковых. Увидев все это... Как мертвый пал я к ногам его для сравнения почитаем вольный перевод современный увидев его я пал к его ногам словно мертвый здесь добавляется слово словно далее и когда я увидел его я пал к его ногам как мертвый и последний и когда я увидел его я упал к ногам его как мертвый в целом переводы друг от друга не отличаются Давайте перейдем к следующей фразе, там изменения будут уже заметны. Тогда он возложил на меня правую руку свою и сказал, не бойся, я первый и последний. Сразу что бросается в глаза, что здесь во всех переводах, мы сейчас их прочитаем, не присутствует слово Аминь, то есть его нет. И тогда он возложил на меня правую руку и сказал, не бойся, я первый и последний. «Но он положил на меня свою правую руку и сказал, не бойся, я первый и последний». Далее, «И он положил правую свою руку на меня, говоря, не бойся, я первый и последний». В данном случае, только в переводе под редакцией Кассиана, здесь слово «не сказал», а «говоря». Также мы видим, есть разные варианты перевода слова «положил». Поставил, скажем так, некоторые перевели как возложил, а некоторые перевели положил. Ну, разницы тоже не вижу. В основном все идентично. Далее. Жив я, был мертв, а оно не жив и буду жить во веки веков. Я тот, кто живет. Очень здесь интересно. Вот, например, под редакцией Кассиана, здесь мы видим и живущий, только этот перевод переводит буквально, и живущий. Как бы живущий сейчас. Хотя и в других переводах прослеживается та же идея. Например, вольный перевод я тот, кто живет. РБО то же самое, я тот, кто живет. Жив я. Был мертв в некоторых переводах, да, то же самое. Я был мертв. Я был мертв. А ныне жив. То есть сейчас жив. А теперь смотри, я жив и буду жить вечно. Далее, но ну вот я снова живу во веки веков, и вот я жив во веки веков. И перейдем к последней фразе. И я владею ключами от смерти и ада. Здесь обратите внимание на постановление слов, на порядок слов. В первом переводе у нас есть от смерти и ада, во втором от ада и от царства мертвых. То есть переставление слов. То есть все-таки некоторые придерживаются второго значения, чем первое. И у меня ключи от ада и от царства мертвых. Здесь слово «ад» они перевели «царство мертвых». И у меня ключи от смерти и ада, и имею ключи смерти и ада. Вот, собственно, и все. Наш перевод. Если вам понравился данный разбор, обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки или дизлайки с чем-то, если вы не согласны. Пусть Бог всех нас благословит в том, чтобы мы изучали Слово Божие углубленно, с радостью познавая Иисуса Христа. Всем божьих благословений. Увидимся в следующей части. Аминь.